Девочка-ангелочек уже зашла на бесплатный трамплин. То есть, она запустила трамплин бесплатно. Так, здесь все очень-очень просто. Здесь все написано, да, что вам нужно сделать, кто ваш пригласитель, что вам нужно обязательно сделать. И это обучающее видео для новичков. Я покажу вам функционал кабинета. Покажу вам, как пополнить кабинет, как обменять с рублевого счета и как купить трамплин. И также немного расскажу по навигации кабинета. Прошу вас, если вы еще ничего не знаете об этом проекте, внимательно просмотреть данное видео. И если будет недостаточно одного раза, посмотрите столько раз, пока вы не выучите функционал. Итак, вот у нас есть тут девочка, девочка-ангелочек. И сейчас мы этой девочке-ангелочек будем пополнять счет на 0.00013 биткоинов для того, чтобы приобрести трамплин. Для того, чтобы пополнить кабинет, мы нажимаем вкладку «Кошелек», вкладочку «Кошелек» и «Пополнить». Так, нас немножко выкинуло. Заходим назад, обратно. Да? Если, вот, кстати, простейшая форма регистрации. Если вы новичок, здесь вы вводите только ваше имя на а, английском языке. Здесь вы вводите ваш mail, Здесь ваш логин. Здесь ваш пароль. Формата, например, благо123 с большой буквы первая, первая. буковка. Здесь вы можете выбрать любой из социальных сетей связи с вами. И сюда вы вставляете... Если это ВКонтакте, то вы из браузера над Контактом копируете ссылку, вставляете. Если это Телеграм, то это ссылка на Телеграм. Если Скайп, это Скайп. Но лучше, конечно, ВКонтакте, потому что у нас все работают ВКонтакте. Тут все просто будет. Галочка прочитал, зарегистрировался. Вас будет вот так вот постоянно выбрасывать. И нужно будет заходить заново, войти. да? Вот у нас девочка-ангелочек.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 Для, если же вы не хотите ждать, да, вот там сутки, двое, сколько вы там сможете а, держать включенным компьютер или телефон, чтобы зарабатывать, чтобы просматривать рекламу, то вы покупаете трамплин так, как сейчас у нас делает девочка. Для того, чтобы а, пополнить ваш кабинет, вы нажимаете «Пополнить». Вы нажимаете «Пополнить рублями». Это проще всего. Здесь мы вводим сумму. Вводим сумму 80 рублей. Этого достаточно. Так. 77 рублей у нас сегодня комиссия. Прошу прощения. 77 копеек. 80 рублей. 77 копеек. Вам обойдется трамплин а, в данное время. И подтвердить. Вы успешно пополнили счет. Если вы видите такую надпись, значит все прошло успешно. Мы идем на трамплин. И... Вот эта вот кнопочка станет кликабельна только после того, как мы ее приобретем, либо же после того, как вы накопите достаточное количество сатошей и автоматически перейдете на трамплин. А сейчас у нас, вот я вам хочу показать на главной, отображается. Вот, 80 рублей транзитный счет. Транзит это значит проездом. То есть здесь 80 рубликов проездом нам нужно их перегнать в основной счет, чтобы купить нам трамплинчик. Идем обратно в кошелек. Идем обменять. Вот здесь вот вы вписываете полностью, какую бы вы ни загнали сумму да, в рублях, обменять. После зеленой таблички мы понимаем, что все произошло у нас успешно. И можно идти уже во вкладку Трамплин. Купите матрицу Трамплин. Черная клавиша. Активировать матрицу Трамплин. Вот так вот такая сумма 0.00013 бтс и является суммой 80 рублей. Матрица Трамплин активирована. Поздравляем Ангелочка! С тем, что э, трамплин у нее уже активирован. И следующий в ее трамплин э, придет э, ее трамплин там, где у нее качается программа пригласила она уже парня. Что важно значит? Вот это ваша реферальная ссылка. Пока, если вы заходите бесплатно, вы ее пока не давайте. Вам нужно накопить хотя бы 6 тысяч сатошей, чтобы не было обгона. Потому что если вы сразу дадите эту ссылочку людям, но сами не зашли еще в трамплин, не купили, не накопили сатоши, автоматически в него не попали, то человек вас просто обгонит. Вот здесь находится маркетинг матрицы трамплин. Вот таким вот интересным, классным, чудесным образом переливчиками, либо личными приглашениями к вам садятся сначала 4 человека, потом под них садятся еще по 4, то есть вместе 20 человек. И после того, как все дружненько сядут, вы перейдете в основную стартовую матрицу, и там уже начнется ваш заработок. Для того, чтобы посмотреть, кто заходит к вам в трамплин, Нужно будет немножко подождать. Сейчас администрация и программеры работают очень активно над тем, чтобы было видно, кто и как переливом или лично приглашенным зашел на трамплин. Но сейчас в данное время мы вот так вот можем наблюдать. Я вам покажу на примере своей странички. Мы нажимаем «Трамплин» так и немножко вниз прокручиваем. Вот так вот будет видно, только пока так. То есть вы будете видеть, сколько у вас на первом уровне и сколько у вас на втором уровне. Возвращаемся к ангелочку, к нашему. Она совсем скоро увидит здесь эту табличку. Так как она успешно зарабатывает Сатоши и к ней присоединиться ее лично приглашенный девочка решила работать активно. На этот проект очень легко и хорошо идут люди, потому что войти можно бесплатно и заработать деньги без вложения. Это на самом деле отличное предложение, очень хорошо люди на него реагируют. То ли вы делаете посты в ВК, то ли вы делаете личные приглашения в личках либо может просто там с кем-то списались вскользь рассказали человек заинтересовался вы просто добавляете его в чат вы даете просмотреть ему это видео я сейчас покажу также для новичков свой кабинет в этом кабинете вы можете видеть, что у меня на данный момент... Вот эту денежку я могу вывести, да, 0.002 биткоина. И вот это вот заработано у нас, смотрите, 0.036 за все время. И вот это вот чистая прибыль. Возьмем у нас, вот чистая прибыль 0.036, это 20 390 рублей за 10 дней. Я, друзья, работаю активно. Я, конечно же... Хочу и надеюсь привлечь в свою команду людей, которые тоже будут работать активно, тем более здесь это не сложно, потому что на бесплатно идут очень хорошо. Вот такая вот сумма в данное время у меня на моем кошельке в проекте. Вывести я могу в любое время, то ли внутренним э, переводом обменяться с кем-то через Киви, Яндекс, кто-то через Сбер может помочь э, в сай на сайте, э, то ли э, могу внутрянкой кому-то помочь купить э, трамплин или э, стартовую матрицу. вот Для того, чтобы кому-то э, перевести внутряночку, надо будет нажать вот сюда «Перевести». Здесь вы вводите сумму, если это трамплин, это 0.00013 биткоина, если это стартовая, то это 0. 0.002 биткоина и сюда вы вставляете логин получателя и перевести. Здесь появится зеленое такое окошечко, значит все произошло успешно. Все, что вы хотите найти в своем кабинете, у вас э, находится, если вы хотите узнать, где, какие начисления, что у вас вообще произошло, что пришло, что ушло, э, вы сможете найти в разделе транзакции. Видите, периодически у нас время сессии истекает, у нас э, выводит. Идем обратно кошелек. Функционал здесь легчайший, простейший кошелечек идем вот здесь вы видите своего пригласителя здесь вы можете с ним связаться кликнув на любую из э, иконочек так транзакции кошелек транзакции и вот здесь вы можете видеть что пополнение счета обмен рубля обмен да и активация трамплина вот здесь вы будете видеть уже свои начисления которые не задержится к вам поступить, особенно если вы будете рассказывать о проекте и приглашать. Приглашать совершенно несложно, очень легко и просто. У нас в команде... Есть фишечки, мы друг другу помогаем, рассказываем секретики, как можно привлекать людей в этот проектик. В этот проектик, по крайней мере, говорю, опять-таки, очень и очень легко. После того, как закроется ваш трамплин, то есть зайдут под вас ваши 20 человек переливом, то ли вы пригласите их сами. После этого вы перейдете в матрицу э, стартовую, это основная матрица, в которой э, вы уже сможете зарабатывать. Вот эта стартовая матрица, именно в нее вы попадете. И когда вы в нее попадете, вы тоже придете либо к своему спонсору, либо переливом в команду. Чем здесь хорошо? Кроме, кроме того, что ты зарабатываешь сам, ты помогаешь зарабатывать также и э, своим друзьям. Если же вы не хотите ждать, вы не хотите входить бесплатно, вы не хотите за 80 заходить и ждать, пока зайдут под вас 20 человек, сразу покупайте стартовую. Это 1100 рублей. Если вам недостаточно этого и вы хотите перегнать вообще всех, нажимайте тогда на «Турбо». Заходите в «Турбо» и в таком случае вы попадете очень далеко и будете ждать тех, кто, закрывшись тут, придет под вас. Мы здесь работаем только с четырьмя матрицами, даже с пятью трамплин. Стартовая, турбо, профессионал и лидер. Для того, чтобы купить матрицу, тоже нужно провести ту же операцию, что я вам показала, с пополнением и обменом. Потом вы нажимаете «Купить матрицу» и выбираете матрицу, какую вы хотите купить. Накопительную не надо. Нажимаете либо «Стартовую», либо «Турбо». Да, Я пока дальше вам не говорю, ребята, хотя, конечно, может кто-то еще круче там решить обогнать. Даже при обгоне, если вас обгонит ваш реферал, вы все равно будете получать от него реферальные отчисления. И вообще в этой программе жирнющие реферальные отчисления. Работать тут несложно. Вот если вы захотите обогнать большую часть людей, вот кликаете «Активировать». да, И вот видите, что здесь происходит. Покупка второй матрицы и реферальное отчисление спонсору. То есть даже если вы идете под спонсора или на обгон спонсора, он все равно получает реферальные начисления. И это благо и для вас, и для спонсора, и для команды в целом. Тут вы просто нажмете «Купить матрицу» и э, перейдете в структуру э, матрицы, именно там, где находятся те, кто перешел из трамплина, или те, кто купил. Э, когда вы сюда перейдете... Вы сможете здесь, в матрице, моей матрице, просматривать свою структуру. Вот таким вот образом. Как только матрица будет закрыта, она станет вот такая, вот видите, мутная, я бы сказала. Можно сделать, отобразить всю структуру. Вот я поставила брони. Вот у меня девочка, вот я поставила ей в помощь бронь. Следующий, кто закроется в стартовую или стартовую купит, сядет к ней. И ее спонсор, закрывшись тремя личниками и закрывшись тремя, по три человека еще под каждым из них, прилетает в третью матрицу. То есть здесь то же самое. Вот эта девочка следующая пришла в стартовую матрицу, мы помогаем дальше ей. Конечно же, я буду стараться активно помогать именно активным ребятам. Вот тут вот так это делается, помощь в структуре поставить брони. Видите, вам написано, что вы можете оказать помощь в структуре. Выбираем матрицу и нажимаем значок. То есть, например, если вы хотите оказать помощь, ну вот, например, с да, вы просто нажимаете вот сюда, сделать бронь для выбранного спонсора, да. И если вам нужно сделать более чем одну бронь, вы кликаете кнопку Enter. Доступно для помощи только три брони. Если же вам вы передумали, да, или вам нужно переставить бронь, вы кликаете удалить бронь. Я надеюсь, что этот обучающий урок по кабинету в Битблаго был полезен для вас. Также хочу показать вам мои партнеры. Когда вы будете получать партнеров, зарегистрированных по вашей ссылке, вам... Захочется, конечно же, узнать, познакомиться, может быть, им нужна помощь, может вас вообще интересует картина, которая у вас находится в кабинете по вашим лично приглашенным. В таком случае вы нажимаете «Партнеры», «Мои партнеры» и рассказываю вам о статусе. Когда у человека здесь синий, человек уже активирован в матрице. Когда здесь звездочка, человек находится в стартовой матрице. Вот этот человек активирован в трамплине, но не находится пока в данный момент стартовой матрице. Вот этот активирован в трамплине и находится. Значит, когда вы видите вот такую вот системку, да, что просто указано ВК, но ничего больше нет. Это значит, что человек просто зарегистрировался из любопытства, может быть, он один раз кликнул на... На, на сайт, и он ничего не понял и вышел, и, возможно, он стесняется спросить. В таком случае вы можете нажать «Сюда», вас сразу переведет на его личную страницу ВК, и вы можете написать ему, спросить, возможно, ему нужна помощь, возможно, просто человеку надо подсказать, пригласить его в чат и оказать ему поддержку». Вот если так, все хорошо, да? вернее, вот так, то все хорошо, человек в трамплине. Если здесь звездочка, все еще круче. Если же здесь красный трамплин, значит у человека запущена программа, и он скоро перейдет в трамплин. По навигации все, друзья. Главная страничка, основной счет заработана за все время чистая прибыль. Я постаралась все рассказать и ничего не упустить на момент все, что знаю я сама. Лично мои рекомендации это заходить либо на 5 трамплинов, чтобы каждый из них вам приносил прибыль, либо заходить сразу на стартовую. Еще лучше можно заходить на матрицу, чтобы заработать больше и заработать быстрее. Всем замечательных и быстрых скоростных заработков всем пока пока